неплохие, все на лучшем уровне и впечатляюще. конкретное Казани мы мало что, все, что знали. Все основную информацию мы прошли с сайта Айоли. Нет, даже не сочетание. Получить медаль, это самое главное, быть лучшим